Уйти и не вернуться Пусти меня дописанные Песни остаются Быть может их услышат И допишут мои дети И может быть поймут слова мои Хотя бы треть Я много написал и многое сказал уже. про горы, про друзей, про рай с любимой шалаше, про дедов наших бляже, а ты за крош пяешь свое тело, не гляже. Я голос рвал до хрипоты дешевый микрофон На гитаре без струны Где рубль меняют на миллион Пытался в уши донести И разорвать шаблон Но про меня напишут снова Грязный фейлер Ни славы не салютов пименных пил, читал стихи дешевым проституткам Не покупал дипломы в институтах И не стелил шелками под ноги ублюдкам я гнал коней своих, Волзая в брюха шпоры. Я точно знал, что выше гор Есть только горы. Я был поэтом Гамлетом, Жегловым, но у царя Не предел быть в фаворе. Взгляды. Я лишь хотел тебе сказать, чтоб не бежал за стадом. Идет охота на волков. Стрегут овец в ограде. Ты как синицу около береги. В моем простыре кроется мораль Буду человеком до конца Я так сказал!